в областях и молодых начинающих ученых инженеров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 Казанского федерального университета, состоявшегося в прошлом году. И вот э, в этом мы э, привезли сюда нашу ежегодную традиционную школу-конференции молодых ученых. Работа 42-й школы-конференции Информационные технологии системы 2018 продолжится до 30 сентября. Диана Шилова, Леонард Летьяров, Универньюз.